Это было 18-е послание президента. В прошлом году его не было. По продолжительности, в прошлый раз, накануне президентских выборов, оно было на 10 минут подлиннее. Я считаю, что оно носило исключительно важный и принципиальный характер. Связано прежде всего с тем, что Запад, англосаксы, глобалисты и натовцы бросили нам вызов. Этот вызов перерос в полноценную корруппную Войну. Что я прежде всего отметил? Отметил тон, которым он выступал, он достаточно уверенный. Никаких намеков на капитуляцию, хасавюрты и все остальное. Народно-патриотические силы такой подход вполне устраивает. Мы считаем, что без успеха и победы в ходе специальной военной операции натовцы американцы не дадут нам спокойно жить. Надо понимать, что... Дело военным конфликтом на Украине не закончится. Нам объявили войну по всем составляющим, включая и русскому миру, нашему языку, культуре. В миру объявлена война фактически и всем финансам и экономике. Я полагаю, что он довольно подробно и обоснованно изложил ситуацию, которая складывается вокруг Донбасса и специальной операции. Запад действительно обманул по всем составляющим и продолжает нагнетать истерику, вооружать нацистско-бендеровский режим, который выполняет роль колониальной армии. Поэтому позвучали нотки антиколониальной войны против тех, кто, собственно говоря, в свое время угнетал целый континент. Уверен абсолютно, что это получит широкую поддержку, как в Африке, в Азии и Латинской Америке. По крайней мере, тот визит, а их было три, в Африку, в, дес в десяток стран Афри Африки, который совершил Лавров, будет полностью оправдан. И та встреча, которая намечается у Путина с, руководством политической, с политическим руководством Китая, Иваны, завтра, на мой взгляд будет продолжением беседы и выступления президента на ходе сегодняшнего послания. Для нас принципиально важно было услышать, каким образом оцениваются наши предложения. На встрече с президентом он особо подчеркнул, что Компартия и Левопатриотические силы очень многое делали для того, чтобы реализовывать социальные и международные программы, особенно в области безопасности. Что касается наших предложений по безопасности, они сегодня не просто прозвучали. Сегодня президент официально заявил, что мы приостанавливаем участие в договоре по стратегическим вооружениям. Мы давно обращались к нему с оценкой реально сложившейся обстановки. По сути дела, американцы сломали всю систему договоров, которая была основой безопасности на протяжении почти 70 лет. Сегодня этот шаг сделан, на мой взгляд, исключительно верным и правильном направлении. Что касается экономической ситуации, сделаны 2-3 шага навстречу с точки зрения поддержки реального производства и реального сектора. Но мне очень хотелось, чтобы Мишустин и его правительство продолжили идти навстречу реальному производству и гражданам страны. Да, надо увеличивать... Пособие, в том числе для детей, и пособие и прожиточный минимум. Но прожиточный минимум в 20 тысяч рублей не решает вопрос. Сегодня при нынешних ценах и жилищно-коммунальных тарифов минимум 30-35 тысяч – это то, что необходимо гражданину, чтобы выжить в настоящих условиях. Я полагал, что он обострит тему вымирания страны. Наша страна за последние пять лет потеряла 3 миллиона человек и продолжает терять население. Да, была обозначена поддержка, в том числе точная для семей с детьми и детское пособие, но средств, которые необходимы для этого, в нынешнем бюджете, утвержденном Единой России подписанным президентом, нет. Да, можно заявлять о том, что мы активно сегодня будем перестраивать высшее образование и систему подготовки кадров. Это наш закон образования для всех. Он уже начинает реализовываться. И мы благодарны, что в послании сделано навстречу принято решение о классической советской и русской школе. Это наша программа, которую еще готовили Алферов, Мельников, Кашин, Смолин. Афонин, Новикова, Астанина. Она сегодня на столе у министров, но ее надо выполнять как можно скорее, потому что под эту программу потребуются и новые учебные планы, и прекрасные учебники, и профессиональная ориентация, и подготовка специалистов базовых профессий. Я считаю, что это одно из самых сильных Разделов, один из самых сильных разделов послания президента. Для нас принципиально важно было услышать отношение к деловым людям. Да, те, кто вывез из страны миллиарды и триллионы, не пользуются поддержкой населения, и редко кто скажет хорошее слово. Сегодня президент обратил на это внимание. Все дружно заплодировали, но я бы хотел услышать и следующий абзац. А кто им позволяет вытаскивать из страны эти триллионы миллиарды? На каком основании в прошлом году из страны в условиях военно-специальной операции утащили 261 миллиард? И никто толком не ответил за это. Нам надо ставить барьеры и проводить реальную деавширизацию и борьбу с коррупцией. Дан посыл, но следует еще делать 2-3 шага в этом направлении потому что из страны продолжают по-прежнему вытаскивать огромные капиталы и вкладывать в чужую экономику. Кто разрешает сегодня стратегические материалы, включая титан, удобрения, зерно, металлы, золото, безнаказанно вытаскивать из страны и доходы оставлять там? Мне думается, надо немедленно принимать меры для того, чтобы эти ресурсы работали на нашу страну. Многое говорилось о любви к родине, о патриотизме, о воспитании. Это очень хорошо, но обратите внимание, в современных вузах по-прежнему нет ни занятий, ни лекций о ходе военной политической специальной операции, о поддержке тех, кто, собственно говоря, сегодня в этом особо нуждается. Без воспитания молодого поколения в духе патриотизма эти задачи не решаем. Мне очень понравилось, что он особое внимание обратил на поддержку и помощь семей, детей, солдат, офицеров. Те, кто был на фронте на войне, знают, что даже металл устает. Поэтому предложение о том, чтобы каждый, кто сегодня сражается, защищает Родину, имел две недели отпуска для восполнения своих сил и возможностей, абсолютно верное. Но надо сегодня принять решение. За каждой семьей, за тех, кто пострадал, тех, кто требует особого медицинского ухода, закрепить в том числе не только социальный персонал, и депутатский корпус, и руководители местных органов. В этом требуется большая помощь. Наши губернаторы только что вернулись с этой боевой операции. Мы, отмечаем 30-летие возрождения партии, заслушали их отчет. Должен прямо сказать, что... Тот же губернатор Клычков с моей родины проехал от Курска до Херсона, полторы тысячи километров, беседовал, встречался, привезли все необходимое, но ощущается необходимость массовой помощи. Вот мы вчера отправили 105-й конвой, уже 17 тысяч тонн у нас все было, от военного сторежения до продовольствия и медикаментов. Но надо, чтобы эта операция проводилась всеми субъектами, всеми руководителями всех уровней. Эту поддержку и семьи и военнослужащие должны ощущать постоянно. Я считаю, что без победы на этом фронте нам не решить ни одной проблемы, ни одной задачи. Хорошо прозвучала идея о необходимости поддержки села, сельских школ, обновление строительства и всего остального. Что мы получили рекордный урожай 150 миллионов тонн зерна. Но еще раз обращаю ваше внимание, наш закон о регулировании цен на товары первой необходимости, продовольствия, медикамента и ЖКХ лежит уже в Думе. Мы его несколько раз носили. Ни на одну копейку, ни на в одном магазине по-прежнему хлеб не подешевел. Наше предложение я передал на встрече президенту, закупить дополнительно резервный фонд, 15 миллионов тонн, из них 10 миллионов продовольствия зерна. Тогда будет возможность регулировать цены, а из хлеба получаем 200-250 продуктов. Это касается и ЖКХ, и целого ряда других направлений. Я полагаю, что это послание завтра мы обсудим вместе с лидерами других фракций. Но это... Большой наряд, заявка, в том числе для работы в Государственной Думе и министров, которые регулярно у нас отчитываются. Я бы на месте «Единой России» предложил сейчас пересмотреть программы, в том числе и финансирование ключевых позиций, без изменения социально-экономического курса и порядка финансирования тех предложений, который внес президент, без улучшения стратегического планирования и управления этим процессом, без формирования бюджета развития, мы его предложили 45 триллионов, многие из посылов останутся опять не выполнены. Мы надеемся, что уровень ответственности дисциплины будет повышен. Наша партия, наша фракция и силы будут активно способствовать выполнению ключевых задач послания. Но еще раз обращаемся к правительству Мишустина. Мы считаем, что вы в этот раз обязаны прийти с полным отчетом гораздо раньше, чем это было обычно. Внимательно рассмотреть пакет законов, а их 12, которые внесены в ваше министерство. И я полагаю, что тогда успешное выполнение послания будет во многом гарантировано. Пока без изменения курса и обновления стратегии эта задача во многом нерешаема, а мы обязаны победить в ходе этой спецоперации и обеспечить безопасность нашей Родины. К этому призывал президент на протяжении всего своего выступления.